Когда из каждого утюга у холодильника льется призыв и по мыльсовый мозг в очередной антисоветский говношедевр зулиха открывает глаза, у меня начинается часоточная аллергия. А когда у меня часоточная аллергия, я чешу ее, аллергию стилусом об планшет. Мне ничегошники не остается, как расчехлить свой старенький фотошоп, на стилус, сдуть пыль с планшета и отретушировать на Это по полной! А учитывая специфику моей профессии, ретуши на памятники. Да-да, та самая ретушь, которая потом пугает бедных блудных алкашей на кладбище, все, что попадает ко мне в фотошоп, приобретает глубокий замогильный смысл. Хотел сказать сакральный, но нет, могильный. В общем, ложись по неудобнее, не смотри и не слушай, как я буду ретушировать эту антисоветчину на памятник в надежде, что она когда-нибудь пригодится на кладбище. А заодно расскажу таинственным голосом пару банальных и всем известных фишек в фотошопе, чтобы сделать умное лицо и оправдать слово «урок» в названии этого видоса. Интро. Где это интро? А, вот оно. В то время, когда все высоколобые подобные дизайнеры всего мира используют для выделения объектов в фотошопе тьму таких же мутных и непонятных инструментов, как они сами я, пребывая в каменном фотошопском веке, беру стамескую, то есть полигоналку и отпчепуриваю нужное от ненужного грубым наглым способом. Сразу лишаем портрет девственной цветности, ибо нахер. Мы же делаем вид, что ретушь готовится для гравировки на убогом гравировальном станке, не так ли? Ну и какой там нафиг цвет? Он ли ЧБ? Он ли хардкор? Теперь нужно делить самое яркое пятно в ретуши от средних и темных пятен. А в данном случае это лицо и волосы, чтобы эти пипки света тени было удобнее. Сразу накидываем корректирующий слой на залиху Ибрагимовну. Подтягиваем вот эти пипки, оттягиваем вот эту пипку на уровне 238 и охраниваем от того, что ничего не изменилось. Дальше будет ясно, что это за хрень, я тут повторяю. Дальше лезем вот сюда. Делай скорее скриншот. Хоп-хоп-хоп. Балуемся светотенью, пока не надоест. А надоест должно быстро, потому что впереди еще а я... хрена вот работы, я еще не делаю Здесь поджидает мина замедленного действия, вот, мина раз, мина два, бдыщ Да меня я... Разминировать будем с помощью цветового диапазона Радиус поражения примерно 30 Для гарантии уточняем размытие границ еще вот тут, вот Слегка размываем, потираем, уточняем и жмакаем Ctrl L Ура, наши любимые пипки, и... Контрольный выстрел тут в маске по уровням Делаем такую же херню, только по черным дырящим под волосами Тут надо заширнуть щепотку белых пикселей Чтобы не залить все черные детали белыми пикселями Выделяем выделение, снова уточняем край вот этими пипками и набрасываем белоты в темноту, вот этой волшебной пипкой. О, теперь в маске уровня появился пробел в черной зоне, что я требовалось наковырять. Берем паяльную лампу и жжем все выпуклые места на осветление, чтобы выпуклости стали еще выпуклые. То есть, высокохудожественно пытаемся зародовать портрет так, чтобы это никто не заметил. А серый подбородок точно сорвется с серой шеей на гравировке. Надо его нормально отделить прожигатором. Вот так вот и лучше. В то время, когда все геи-подобные дизайнеры используют знаменитую микс кисть для щекотания пикселей во всех местах, я предпочитаю жахать крупнокалиберным размытием по гаусу пятым или шестым калибром. С последующей фиксацией выстрелов в палитре истории, откатом последнего действия и долгого махача мягкой архивной кистью с вот такими настройками. Махач архивной кистью в нужных и иногда ненужных местах из любой сморщенной старухи сделает глыдка кожую wow. и цель из Улиха с разъянутыми глазами не исключение. Главное не пристараться и не смахнуть случайно глаз или рот. А так можно спокойно сандалить по портрету архивкой не хуже любой вшивой бикс кисти. Но поскольку убогие гравировальные станки, как правило, имеют не самое выпендрежное разрешение, любые скромные полтона и переходы будут сожраны низким разрешением на радость злорадной скотине, живущей в душе любого ретушера на памятнике. Поэтому берем простой русский прожигатор и продавливаем все острые линии до полного черного. Полный черный, хоть и не порадует безжалостную скотину в душе, но как минимум не даст портрету превратиться на камни в серой меси пикселей и матерных слов. На всякий случай на эту резину душе зулихи я накидываю теней, но так, чтобы не отхватить люлей. То есть не задеть светлые зоны. Делаю дубль слоя и убиваю его фильтром ксерокопия в экстремальном исполнении, но смешиваю его через умножение. И опаньки, теней стало больше, но светлота не пострадала ни на полпипочки. Кроме злорадной скотины, во мне иногда просыпается паникюрный перестраховщик. В целях перестраховки я тырю копию по уделению с исходного слоя, загоняю стыренное под маску уровней и смешиваю стыренной с моей размазной через мягкий свет. Если ты понял, что я только что сказал, Нихуя не понял. Зафиксирую это понимание в вечности подпиской на канал. Иначе никто не поверит. Всегда получается полная жесть. Но мы же любим потеребеньки пипки уровней, да? Да? Да? Самое время для самого. Гламурного фильтра масляная краска. Но этой прожорливой скотине нужны особые условия. Как минимум, надо зажарить слой перед ее употреблением. Делаем дубль слоя и убиваем его фильтром цветовой контраст с радиусом 3. Убитый слой смешиваем с размазней через жесткий свет. Слышишь, как шкварчат пиксели? ЖАРИТСЯ! Сливаем слои и выбрасываем всю эту кловостню из серого в цветное пространство, потому что прожорливая маслая краска еще и тупая, и не может понять, что от нее надо в сером пространстве. Жрет только полноцвет, хоть и в серых тонах. В настройках маслятины все нижние пипки в ноль. Нужны только две верхние, и то по минимуму не забываем сигануть обратно в серое болото и финалочка фильтр масляная живопись с вечными как китайская стена настройками 3 2 это подбивает и застряет раздолбанные черные штрихи ибо все что получается у раздолбая всегда раздолбанное. особенно когда он не подписался на канал не поставил лайк не сделал чего-нибудь хорошего не написал в комментариях делаем все то же самое с одеждой тряпкой на голове только грубее сначала пипками уровней выдавливаем тени и свет потом жгем копию слоя фильтром ксерокопия сначала по мягкому потом по острому эти настройки ксерокопии хорошо подавляют все острые линии и складки чего угодно не задевая остальные полтона снова берем пояль Лампу и паримся, в и блики на надежды. Ибо что это за серое месиво, я не понял. Настало время почувствовать себя недоделанным Пикаса. Лепим поверх всей этой мазни слой подмалевок, берем максимально жесткую и простую кисть белого как коксовец зулихий цвета и помогаем ей открыть свои глазе. Блики роговицы, веки ресницы, брови и прочие мех на лице. Короче, весь этот конструктор прорисовываем по полной и переходим к основной части марлизонского балета. Волосня! Черная жесткая кисть руки диаметром 4 и вперед херачем со всей дури, как стахана из по всем волосам этой волосатой женщины. Под занавес аналогичный херачем белой кистью и смотрим, чтобы стилы не непрожо планшет от трения. Попутно я заметил тут торчащую накидку из овчины, а как говорили у нас в деревне, размызняя извчины признак дуравчины. Устраняем причины овчины из дурачины. Делаем волосатку из махнатки. Ну а тут, я думаю, тебе не надо объяснять, что происходит. Ты же не такой тупой, как я, правда? Тебе же не надо говорить, куда пойти и на кого подписаться, ведь так же? Ты же сам все понимаешь, да? Ну понимаешь же, правда? Уже, наверное, 200 раз подписался, я сломал этот чертов палец вверх. Ну и под занавес накидываем всяких пафосных свисты перделок, типа рамки и гранжи по краям. А, ну и логотипчик для понту, конечно же. Чпынь! Все. Можешь выдохнуть, принять более удобную позу и отъехать в ментальную бесконечность, в безуспешной попытки понять, что ты только что увидел. А я пойду, помою рот и запилю новый видос про шлепскую ретушь рукожопым методом. Наверное. Если жмакнешь лайк, точно пойду. Так я не понял, мне идти или не идти? А, все, вижу твой лайк. Намек понял, уже пошел, уже пилю новый видос. адиос.